Посланник Аллаха вассалям, сказал «Поистине, Иблис установил свой трон на воде, а потом послал к людям своих воинов, и самое высокое положение перед шайтаном занимает тот из них, кто ввергает людей в наибольшее искушение. Явится к Иблису один из них и скажет «Я сделал то-то и то-то», например, распитие алкоголя, на что Иблис скажет «Ты ничего не сделал». Потом явится к нему другой и скажет «Я не покидал такого-то, пока не разлучил его с женой». И тогда Иблис приближает его к себе и говорит, «Ты поступил прекрасно!» и обнимает его. Развод – самое ненавистное для Аллаха из всего дозволенного им. Однако почему Иблис радуется разводу больше, чем совершению какого-либо харама? Потому что он имеет многовековой опыт введения людей в заблуждение и разрушение целых общин. Развод открывает двери к новым грехам, людей по отдельности легче научать и сбивать с пути и Яд в комментариях к этому хадису сказал, это указание на бедственность развода, а также на то, что в этом много вреда и большой грех для того, кто устремился к нему, ведь в разводе разрыв того, что велел соединять Аллах. Разобщение в том, в чем Аллах сделал милость и любовь, разрушение дома, построенного на исламе, и устремление к ссорам.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 بالمعروف, «О вы, которые уверовали, относитесь к своим женам благопристойно в делах своих и словах. Если же вы их ненавидите из-за недостатка в них, нравственности или из-за их внешности, то будьте терпеливыми с ними и не торопитесь разойтись. Может быть вам что-либо и ненавистно, а Аллах устроил в этом великое благо для вас. У Аллах, я прошу Тебя Твоими прекрасными именами, наполни наши дома любовью и милостью, одари нас праведным потомством. У Аллах, убереги наши семьи от наущений шайтана, сделай последние наши деяния самыми лучшими и последние наши слова ла ла ла